Но ты уже не был детственником. Я эти специалистом был. Я работал на двух работах. Okay, let's go. Go, go, go. Я занимаюсь сделками с высоким и средним чеком. Привлечение инвестиций в действующий бизнес, это привлечение инвестиций в стартап и продажи каких-нибудь дорогих услуг. Создание продающего сайта дорого. порядка 8 миллионов рублей. То есть mm -hmm. одной сделки. Я тебе говорю, рубил их как щенков, я тебе отвечаю. Бах-бах-бах, дал-дал, ушел, дал-дал, ушел. Нашел э, списки, где ты купил билет не на нашем сайте, а через Big за 490 рублей. <свят> Жизнь устроена абсолютно не так, как я себе представлял. Вот все, что я думал о женщинах, и все, что я думал, там, типа о жизни, разбилось в прах. Вот этот человек, который ездит на Порше, короче, тоже пару сделок по продаже бизнеса <свят> сделал. <свят> ну, блин, парень в себе не уверен, ему реально нужно работать. Итак, всем привет! Это очередной выпуск территории инвестирования. Сегодня у нас будет знаменательная встреча. Я хочу вас ознакомить с Андреем Зениным. Мы с ним знакомы уже 7 лет. Андрей специализируется на том, что он занимается продажами бизнеса, различными сделками, инвестированием и делает это на достаточно крупные чеки, на крупные суммы. Плюс ко всему мы приехали в очень крутое место. Будем играть в игру Counter-Strike. Только все это будет происходить вживую. У нас здесь собралась очень крутая предпринимательская инвесторская тусовка и это будет интересно обязательно досмотрите это видео до конца ну и вот Раян хорош откручивать колеса Пошли уже, нормально, посмотрим. начнем это... Это Раян, тоже один из предпринимателей, который занимается тем, то, что делает а, видеопродакшены. Но у него не заказывайте, потому <с что... Если вы будете заказывать у него, то для меня будут цены по съемке дороже. Смотри, то есть мы сейчас идем играть в Counter-Strike, правильно? Да, в настоящий, не в компьютерный. И там же... там. Ты знаешь, я, короче, договор подписал на то, что может в шею попасть, может в этот, гранаты будут. Но ну, в смысле, это как э, хуже, чем в пинболе, они сказали. Ну, чем в этом. Но я на тебя страховку уже оформил, так что выгоды приобретатели там э, один человек, это я. Поэтому можем нормально начинать играть. Он говорит, типа, мы сейчас броники оденем и будем стрелять. В смысле, это вообще опасно. Блин, он подъехал уже. Это не постанова. Это не постанова. Я настолько просто креативный продюсер, короче, что он сказал, что если подъехать на машине, это вас всех впечатлит очень просто нереально. Это одна из причин, почему не надо заказывать видео. Заказывайте, это нормальная тема, пацаны. Смотрите, чтобы вы понимали, в 2012 году Андрей пришел на обучение к Алексею. А через 6 лет Алексей пришел. К учиться Андрею. к Андрею. Хотя, Зенину. Алексей сказал, что, короче, Андрей говорит: ты, короче, безнадега. Я тебя даже, короче, не брать не такого. буду. Просто я, может... мне, все, ну, просто отказал, должна. говорит: Ну, ты, короче, я тебе не могу взять, ты еще, ну, у тебя нет такого щенок. уровня. Да, ну, Ты при... а через 6 лет Алексей пришел к Андрею на обучение Алексей. за 300 тысяч рублей, как ну, говорится. Я, кстати, нашел сегодня в почте, порылся. Думаю, что у меня есть по Андрею Зенину, ну, mm -hmm. в электронной mm -hmm. почте. И нашел э, списки, где ты купил билет не на нашем сайте, а через билет. Игрли за 490 да? На, да. на троих или 490 да, рублей. Да, да, да, а, само окружение тогда, ну мы встретились в Чихане или в какой-то вот, или в Урюке угу. сидели, Андрей пришел в очках, реальный сис-админ, вот, который говорит, ну вот я работаю, там 40-50 зарабатываю, то а, есть 70. Он, да, нужно мне как-то расти. Ну, но, но, но ты уже не был детственником, ты уже я хороший. Не был, да. Ты уже воткнул ну, там кому-то, да? Может быть, Почему дай Почему ты бог. его не взял? Ты не увидел в глазах страсть или что почему? он увидел котенка а не было вот. тогда реально смотря на андрея было понятно то что ему предстоит очень большая работа над собой и помню мы тогда с ним набросали план то что ну ему нужно там увеличивать доход заниматься подушку бизнесом копить. да подушку делать и все и на этом расстались и ну расстались на таком у меня внутри ощущение то что ну блин парень в себе не уверен ему реально нужно работать очень много над собой а когда мы встретились через 7 лет я думаю о, а еще ты он уже купил когда? Да. Андрей, ты уже подошел. Купил Андрей подошел, говорит, слушай, ты из моей стой, той старой жизни помнишь мы с тобой? Ты так и сказал, ты из моей той старой жизни. И реально я вижу то, что ну прям рост произошел феноменально. Но сейчас давайте вернемся с точки зрения бизнеса. Во-первых, чем конкретно я занимаюсь? С нами я занимаюсь сделками с высоким средним чеком, которые схожи, скажем так, к услугам. Это продажи бизнеса чужого. Это продажа далее чужого бизнеса, это привлечение инвестиций в действующий бизнес, это привлечение инвестиций в стартап и продажа каких-нибудь дорогих услуг, например, там, создание бизнеса подключили, например, создание продающего сайта дорого, вот подобного видео продакшена, вот, то есть я умею упаковывать такие услуги, что за них люди платят дорого и находить таких клиентов, причем с холодного рынка. У тебя высшее образование? Нет, я в итоге не закончил, просто в тот момент, когда я заканчивал высшее, в тот момент, когда уже э, я продал эти два бизнеса, для меня это сильный шаг назад, потому что нахрен, хрена мне нужно образование, если я уже завершил карьеру, а я видел э, высшее образование, только приемлемость как э, для себя, по крайней мере, как некую часть упаковки документальной, как сотрудника себя. Так как я понял, что вообще с этой стези уже сошел, и что для меня это скорее как уже шаг назад в плане того, что, значит, что я в себя не верю, что ли, что мне может пригодиться, я не видел такой сценарий, что я готов вернуться обратно на работу. Поэтому оно потеряло свою актуальность, хотя на тот момент когда я даже сдал диплом, я сдал ГОСы, я просто понял, что оно мне не нужно. Хотя я учусь очень много по жизни, я много покупаю сам образование, да, то есть, ну, как бы это очень важный момент. Но как бы в просто не вижу его никакое практическое применение в жизни, абсолютно. Значит, всем привет! Хотите поиграть уныло, стрелять в голову, убивайте игрокайлёк, убивайте сопротивление. Яйца по пострелять, ну и так далее. То есть всякие интересные места. Самые смешные места это пальцы и предплечье. Достаем колечко, дергаем и 4 секунды у вас есть. Погибает все, что не спряталось от гранаты в радиусе одной комнаты. Комнаты небольшие. Самое главное не снимать шлем, поскольку травмы реально могут быть. То есть если вы снимете маску, конечно, вам зубы поушибают. Вот если где-то в упор из за угла кто-то вышел и дал очередь, да, то как бы травма будет серьезная довольно таки, потому что шарики и под кожу могут залезть. То есть его потом оттуда выдавливать придется. В течение 5 минут это... вы оборону. Либо угнать бомбу, которая находится на втором этаже, и доставить ее на базу. Там ее еще нужно дезактивировать. Короче, это уже чуть очку честно говоря, что сейчас здесь будет. А Я почему, кстати, IT? Ну, как бы перспективную область. Ты тогда работал бы. по найму? Да, я когда работал по, мы по найму. Я ты работал был по найму. С админом, или а, Да, я IT-специалист IT был, я работал на двух работах, то есть, соответственно, у меня одна была удаленная работа, одна вот офлайн, я сидел в офисе как раз. За счет этого, в принципе, по тем временам я нормальные деньги зарабатывал для своего возраста. Собственно, как раз на базе, пока я сидел правильно на работе, честно сказать, у меня было достаточно много свободного времени, и я запустил как раз тогда еще правильно два интернет-магазина. Mm -hmm. Здесь мы никак с этим с тобой не пересекались, в тот момент у меня не было никакого бизнеса, никакой идеи, ничего вообще, абсолютно ничего этого не было. На самом деле объем качественных действий, точных действий достаточно низкий, но по крайней мере происходит информационная такая пропитка проходила в этот момент, потому что все что-то суетятся, у кого-то какие-то результаты, это постоянно будоражило, ну как бы ощущение. Ты в то время делал такую конференцию, которую я очень ждал, называлась Live конференция, на нее пришло много интересных спикеров, людей там с некими результатами, которые что-то учат, понятное дело продают со сцены, но я так же ждал это мероприятие, оно длилось три дня, я пригласил туда своих друзей всевозможных, мы все пришли. Училась. Конференция Lifestyle Life. Лайф». Три дня драйва. 20 часов информации на миллионы долларов. 15 ведущих экспертов. 1500 человек в Москве. 2700 человек онлайн. Смысл такой. Значит, пришли мы на конференцию, вышел там такой мужик, Андрей Порабелл, вот, со спорной репутацией, но действительно умный мужик, я прочитал потом впоследствии несколько его книжек там, по управлению собственными результатами, менеджменту других людей, могу сказать, что толковый чувак. Я сижу, а он до этого разгонял вот это принятие решения, получается. Я сижу. И меня просто кроет, я думаю, а я как раз думаю, чего вы хотите, я хочу бизнес, я понимаю, я хочу вырваться, меня очень угнетала мысль того, что неужели я всю жизнь Буду ходить на работу с 9 до 18, ездить на эту работу, я буду зависим от этой, как бы, источника дохода, плюс нету потенциала. То есть, я когда заходил, смотрел там вакансии, понимал, что там какой-то космос, а потолок, это 300 тысяч рублей зарабатывать. 300, ну, как бы, это просто потолок, как бы, и меня это очень сильно беспокоило, вот, но я понимал, что, а как я себе там машину куплю? Ну, как бы квартиру и ездил на работу на метро, шел до офиса, там стоит Мерседес, Мерседес, Мерседес, БМВ, БМВ, Ауди, Ауди, БМВ, БМВ, Lexus. Я думаю, блин, так то эти люди, наверное, они только в кредит все это покупают. Думаю, как это может быть? Все же на работе работают. А кто такие бизнесмены, великие, я не знал. Сижу на этом мероприятии. И вот он это эту ведь тему говорит, а я жду три дня это мероприятие. Ага. А, ну, типа, что все три дня я очень я хочу. Это дико надо, я его ждал, позвал всех и так далее. И в этот момент, короче, я принимаю решение, что надо, я. А вот на этой самой волне, когда весь зал сидит, слушает, я встаю и ухожу из зала, я пришел делать бизнес. А, да, ну и так как я проиграл, принял решение, да, я, я пропускаю такое прекрасное мероприятие, я пошел буквально в смысле на Авито, впервые в жизни на Авито выложил несколько объявлений о продаже каких-то видеорегистраторов, я жил в Химках, рядом с Химки, митинский рынок есть, я выложил, посмотрел там поставщиков правильно и небольшую наценку на все сделал выложил на Авито. И о чудо, вы не поверите, мне позвонили. Я не знаю, как это случилось, но, в общем, за первый день я продал три видеорегистратора. Сколько, сколько заработал? Что-то, типа, мне кажется, полтора-два косаря. Мально, я только подумал, да. если я каждый день буду зарабатывать по два косаря, да, то есть просто даже, и это я сейчас на Авито только зашел, то бы только с тремя, пятью, десятью моделями, я не помню, ну, какое-то не слишком большое количество опубликованных объявлений. У меня, получается, есть результат, то есть, если я на работе основной зарабатываю 50 тысяч рублей, то получая даже, там, одну-две продажи в день, то я, получается, уже могу не работать. Вышел я как раз с этих двух сайтов, на там вот и, соответственно, уже потом вот впоследствии продал. С правой стороны три положения. Крайне нижняя. Одиночка, соответственно, центральная. Ребят, сразу берите второй магазин и берите Я тебе говорю, рубил их, как щенков, я тебе отвечаю. Бах-бах-бах, дал-дал, ушел, дал-дал, ушел. По кайфу. Правда, когда не пьешь, не ешь целый день, тяжело. У меня же еще пост. Вот, на ништяк. Сверху, снизу, так-так-так, один отвлекает, другой стреляет. По кайфу, вообще огонь. Я, короче, думаю, бля, что за нитка я жую, это борода, по-моему, раскучерявилась в этой маске. Все, сейчас, короче, этот тайм-аут, короче, продолжение, да? Продолжение. да, продолжение, идем, короче. Если, Андрей, ну вот взять аудиторию, которая стартует с нуля, и те, у которых уже что-то есть, вот что ты можешь сказать, вот если с нуля, насколько вот деятельность по поводу того, чтобы начать быть посредником в покупке и продаже бизнеса, она подходит человеку? Ну, почему нет? Ну, как бы я могу сейчас массу плюсов расписать, ну, как бы, какие плюсы, с чем придется столкнуться с человеком. В целом, э, ну, как бы, есть два ответа. Первый я могу коротко, более подробную информацию. У меня есть 18-минутное видео, где подробно рассказываю стадии, когда человек проходит с нуля, какие этапы, с какими проблемами он сталкивается, сколько времени занимает каждый этап, чему ему нужно научиться, на каком навыке. То есть подробнее про это я могу просто там ссылку дать. Человек посмотрит, там подробно он может по этому изучить. Вот этот человек, который ездит на Порше, короче, тоже пару сделок по продаже бизнеса сделал. И Андрюхи, походу, хотел к нему пойти учиться, но не дошел. Конференция у вас была где-то осенью, наверное, сентябрь, что-то такое, 2011 года. Uh -huh. В начале 2012 я полноценно занялся вот, видеорегистраторами. Э, и в конце 2012 -го года я уже продал два этих сайта и зашел в эту тематику. То есть, вот Осень... ты продал... Uh, я эти сайты? сделал бизнес впервые uh -huh. в жизни. Они до достаточно были, несмотря на то, что мой неопытный еще э, бизнес-формат, но я настолько сильно уже пропитался предыдущими ну, теоретическими знаниями тогда, видел это. ну То есть в моменте находились правильные решения, потому что к темам пошла все то, что вот тогда было. Оно как бы сразу как-то помогало, да, то есть принимать правильное решение, упаковываться, как-то, ну, в общем, продавались соответственно проекты чужие, вот. Потом была создана команда, то есть вот именно в середине 2014 года я даже перестал ходить уже сам на встречи, репутация определенный, ну и плюс у меня очень высокие конверсии были в продаже, хотя мой тренинг стоил, ну, в общем-то, относительно недешево, относительно рынка, при этом у меня не было своей базы, при этом он очень качественно продавался, люди видят экспертизу, насколько я хорошо в этом разбираюсь, плюс опять же я понимаю, как нужно выстраивать речь, чтобы человек принял ну, решение, да, угу. соответственно. При этом это без каких-то там манипуляций, давления и так далее, но чтобы люди все-таки покупали. Ну, в этом я как раз разбираюсь. А, Тоже еще важный вопрос. А, ты же, получается, ну, родился в Москве сам, ну. насколько я знаю. Окружение, какое оно у тебя было и кем работали твои родители? А, соответственно, если говорить за маму, мама у меня просто осуществляет рекрутинг, то есть это типа подбор людей там, на мероприятие когда просто делают, фокус-группы собирают. Ну, такая обычная рядовая работа. У меня есть отчим, отчим работает на заводе. Предприниматель в семье у нас не занимался никто никогда, и вообще эта вся тема была дикая, им вообще не представлялось смысле как это вообще возможно, заниматься предпринимательством, вообще как-то в голову не укладывалось, ну, в смысле вообще не укладывалось. У меня не было ни одного знакомого, ни друга, ни вообще, ну, кто как-то каким-либо образом этим занимается. И я изучал материалы, соответственно, много там на английском языке, и в том числе, когда врачи в России отсутствовали, по сути, какого-либо формата тренинги и все остальное, тренинги лежали по IT-сфере. Вторая проблема у меня была в жизни – это отсутствие девчонок, как у многих айтишников. Ну, как бы, если у вас не так, это вам прекрасно все. 20 лет мне было, как бы, но это была проблема, да. И на этой боли я сидел сначала на вот этих лидогенерирующих, по сути, форумах и каких-то страницах этих людей, они так мне своими текстами вскрыли мне боль просто я ну я реально переживал вписался в тренинг тогда заплатил целых там 20 тысяч рублей вообще в жизни устроена абсолютно не так как я себе представлял вот все что я думал о женщинах и все что я думал там типа о жизни оно все просто разби разбилось разбилась в прах короче я понял что жизнь не так устроена то есть это был тренинг по раскрепощению ну или, как в смысле, честно, не по соблазнению или ну, как соблазнение это? тогда был тренинг олега горячо типа Лайфстайл победителей. И там было упражнение: одно из них, типа и серии Вот там, ну, там, ты, ты намечтал, что-то все наделал, и, типа и серии: давай куда-нибудь, сходи, сдуй, короче, на какой-нибудь бесплатное мероприятие, запишись, какой-нибудь тренинг, сходи просто хотя бы бесплатно. Но ну, я в первую жизнь что-то такое пошел, и тут у меня вскрылась новая типа область. И оказывается, что есть там бизнес, продажи. Ну, туда еще продаж не было, но я имею в виду вообще в принципе. Ну, просто очень далеко туда, прям вот в такое становление да, mm -hmm. то есть там где-то с 21 по 22, там вот такое, что произошло. Короче, это большой область страдания в тот момент если люди находятся страдал много а большое количество вопросов нет ответов жажды до окружения которого в принципе не существовало и спасибо что оно есть потому что вот там на подобных мероприятиях мне реально донесли что самое важное это окружение я об ними тусил тусил общался общался общался у кого-то рано или поздно получался это все время вдохновлял еще больше и вот это непонимание что конкретно делать все равно в итоге пробилось просто то что нашел в интернете как где-то написано то что 500 сделок по просто в разном формате есть угу. просто сделки которые я лично проводил а есть сделки которые там я участвовал но, например, не не лично, ну как бы они а как бы неким контролем проходили. Я, а, вы знаете, как часто? честно сказать, мерю не чеком, я мерю конкретной прибылью с одной сделки, да, то есть, потому что сделка может быть по, по чеку разная, а вот процентаж, uh -huh. ну, типа, полученных денег, он может быть, типа, разный. То есть сделка может по объему быть меньше, а полученных денег при этом больше. Вот мы не максимальная как раз комиссия, которая ставил порядка 8 миллионов рублей, то uh -huh. есть с одной сделки. Я сам являюсь инвестором на текущий момент. в как какие как сделки ты минимум? Меньше миллиона, если это... Uh -huh. Ну, то есть, может быть, сумма может быть несколько меньше, если это системно будет много сделок, то есть это не одна какая-то конкретная сделка, там будет ряд происходить сделок, ну как бы это условно привлечение инвестиций, например, да, или продажи какой-либо дорогой услуги. То есть у меня есть там сделки, например, там, тоже, о я рассказывал, там с продажей услуг, например, по созданию тех же самых онлайн-школ, то есть там сразу за месяц 14 миллионов, например, мы продавали, uh -huh. и там в принципе так как это сама по себе услуга, она, любая услуга она достаточно высокомаржинальная, понятное дело, здесь остается достаточно много денег, при том, что я сам не занимаюсь это да, то есть я занимаюсь только продажами. Что изменилось после того, когда ты вот продал? Как ты начал относиться вообще к деньгам и к жизни в целом потом? Ну, я впервые попутешествовал. То есть тогда месяц путешествовал, То есть как раз Новый год исполнился. Я уездил туда в Таиланд, Китай и Гонконг. После этого я еще приехал, я купил себе машину Lexus RX, и у меня еще остался при этом капитал. Ну, на тот момент где-то миллиона полтора, миллион шестьсот. У меня, знаешь, какой вопрос созрел? Как ты проводишь свой день, как он у тебя выглядит? Жизнь бывает в разных фазах. Она бывает такая высокоэффективная, либо я позволяю себе отдохнуть. Если она высокоэффективная, то, понятное дело, ну, как бы по плану. То есть у меня есть план, то есть у меня есть определенные технологии самом-менеджмента. Само-менеджмент заключается в следующем, как успеть все, с одной стороны. А с другой стороны, вот этот постоянно, если ты ставишь при собой большое количество целей, это и все выполнены невозможно и можно расстраиваться. Отсюда есть несколько психологических принципов, которыми я как бы сам следую. А, принцип номер один, короче, нужно делать не все, а делать главное. Для того, чтобы делать главное, нужно изначально ставить себе такой вопрос, что самый главный результат в этом месяце, на этой неделе и конкретно в этом дне, который, если я сделаю вот этот результат, то в целом это меня может оправдать, я не сделал все остальное. Этот результат настолько значим, что не значит все остальное. этот. И приоритет, понятно, дело, фокусировку отдаю на этом. Второй момент – это задавание правильных себе вопросов относительно этого результата. Как я могу самый короткий способ его сделать сейчас? Кому я могу позвонить? Какую идею я могу придумать, чтобы получить этот результат максимально быстро? Просто задавание таких вопросов себе, даже если заранее не знаешь на них ответа. Ответ часто приходит. А если не пришел здесь в моменте, то ты такой ушел или завтра проснулся, такой бам, а точняк, это же решение. Или ты в моменте находился, другой человек сказал какое-то слово, ты увидел ролик, но потому что у тебя был запрос уже изначально, и ты эти решения начинаешь видеть. Это второй момент. А еще момент, как раз, то, что я коснулся ранее, что человек бывает растную, я могу расстраиваться за то, что большое количество дел, или где-то могу ну, себя подвести не сделать свои дела, в силу, например, своей слабости, а не в силу, там, как бы, что я молодец. Поэтому я считаю всегда, нужно все равно психологически закрывать себя на чувство я молодец. То есть, у меня какое объяснение? Я у себя один. Да, от того, что я расстроюсь, никакого плюса от этого не будет. То есть я только потеряю своей эффективности. Я, ну, у меня была проблема, что не сделано дело, а теперь не сделано дело, и я груз. Да, то есть, ну да, есть, как бы, поэтому я все в любом случае округляю в позитив. Даже если это был минус, то есть, например, произошла ситуация, что я не доделал, и это реально мой косяк и а нечаянно ответственность. Просто, например, за свои слабости или я, например, это не доделал, то я в любом случае скажу: Ну видишь, Андрей, есть потенциал для роста. У тебя есть четкий план, ты точно понимаешь, что в этом моменте конкретно в этом действии ты можешь вырасти. В следующий раз ты возможно сделать прогресс над собой, собственно так. Такая мысль все равно мне хотя бы перспективу показывает что могу расти, а не фокусироваться, не зацикливаться на том, что у меня что-то там недоделано. Сложно получать результаты, если ты несчастен. А как бы счастье, оно такое чувство это мимолетное, оно состоит из мелких, маленьких вещей. В моем понимании, несчастье, это вот, когда человек ощущает мир в душе, вот, это и есть часть. А чтобы был мир в душе, оно должно складываться комплексно. Из всех маленьких вещей. И в том числе чувство, в принципе, ну как бы удовлетворения собой. Создаешь э, во многих разных клубах предпринимателей, инвесторов, э, ну и в спортивных в том числе. Зачем тебе вот именно наш клуб инвесторов? Это, наверное, скорее просто такой формат информационного поля. Знаешь, как про окружение, когда люди говорят. Момент следующий, короче, да, то есть что... Скажем так, понятное дело, я прям супер общение, не ищу. Но вот за мое время вообще вот то, что как бы там институт, условно говоря, школа, работа, даже масса вот этих всех тренингов я прошел, мне какое-то окружение сменилось раз, наверное, там 10. Вот. И с каждого момента ты все равно какие-то... Достаточно редко но остаются какие-то ключевые люди, но самый большой процентаж людей, которые вот прошли самый достаточно длинный путь, да, то есть там как, -то, э, ну, как, как, как, как сказать, либо мы поработали, либо заработали, либо э, они стали моими друзьями, где-то моими подрядчиками и так далее, это все равно было из таких вот сообществ либо предпринимателей, либо инвесторов. Вот, поэтому как бы стараюсь в таких чатах, которые по моим интересам состоять Как бы быть на чеку, и когда есть какой-то запрос, например, там можно найти всегда потенциального партнера да, То есть привлечь какие-то возможности, может быть, людей уже с этого опыта, в этой профессиональной тематике можно привлечь То есть это создает возможности, грубо говоря, mm -hmm. вот так вот, вот. Понятно. Окей, друзья, сегодня мы очень круто пообщались с Андреем, еще очень классные поиграли, поиграли в Counter Strike вживую. Вот, поэтому, если у вас есть потенциальное, ну так скажем, желание изучить тему, как продавать на большие чеки, как продавать бизнесы, как упаковывать свои бизнесы, чужие, зарабатывать как посредник, мы здесь прикрепим ссылку. Вы можете по ней перейти и получить все необходимые материалы от Андрея. Которые, да, там масса бесплатных да. материалов. И потом человек, если хочет, может ну, как бы со мной уже платно будет взаимодействовать. Вот. Вот. Если увидеть, в этом смысле. Спасибо, то, что посмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И увидим вас в следующем выпуске. Да, всем удачи. Спасибо, Раян, что организовал все вот так град, вот, пацаны, да. пацаны, все для вас, видишь Все для вас, Это кучерявая борода для вас требует очень много интересного. Ну и вот, <смех> Раян, хорош откручивать колеса. Ладно, это вырежем, да, если что. Всем привет, вы смотрите очередной выпуск, в котором будет... А, рассказанная история, очень интересная, это... история о том человека, как, блядь... Конечно, трудолюбив, мотивирован и все остальное, но его все равно потом потенци... Да, две минуты, все, идем. Короче, вот так вот э, обсуждается, выпуски, снимается, короче. Если ты креативный не продюсер, продюсер то делаешь. Вот так вот. Да, там и надо. Если вот... ты как бы типа не вот так вот делаешь, там. Как... Понял. Так и так. Я скажу, как просто скажу. показывают снимаем типа. Да, да, да. Он будет, он будет, он будет здесь, он будет здесь, да, короче, вот сегодня выпуске там так Вода так вот чужие, вода. И ну как и все люди, мы тоже ездим отдыхать и так далее. И вот мы здесь собрались там друзьями, вот Раян, Да, там, да, да, вот да. В да. таком формате. А я про тебя то же самое, скажу. Учеников, учителей, короче. Учитель, ученик, учитель, товарищ, друг в одном лице. Кстати, подъехал Андрюха уже. Не, не, не, это вообще ложь. Да. Ебаный родной. Смотри, ты просто говоришь вот, короче, Роян, мой близкий. Так и так, короче, ты говоришь, вот, просто сегодня тоже будет. Все, ништяк, давайте. Сделка будет, какие <свист> <свист>